делаете признательно в данный момент практикую практики с мастер-класса причем при чтении кодов или мантр сильно начинает чесаться лицо руки может что-то делаю не так вы делаете все правильно просто когда вы читаете определенные мантры эгрегориальные сущности которые живут в вас или налезли на вас они начинают двигаться и начинают с вас слазить и вот в этот момент мы начинаем ощущать вот такой зуд, но снимайте правильно, вот таким образом как бы назад себя сталкиваете, тогда зуд будет исчезать, а с лица вот так. Таким образом вы очиститесь от энергетических влияний и вам заметно будет лучше после этого.